Итак, всем привет. С вами снова я, Эндер Херабрин. И это первая часть моего летсплея на игру Майнкрафт. А Майнкрафт это будет непростой. Это будет Майнкрафт. Я обещал вам сделать хардкорный Майнкрафт, но это откладывается. Я сначала просто сделаю вам представление о десятой э, сборке клиента Майнкрафта. Я вам потом расскажу, что это такое. Обязательно. Нам что понадобится? Вот просто вы смотрите. Я вам не буду сразу все рассказывать. Просто тут установлено очень много интересненьких модов. Создать новый мир. Ну так давайте назовем новый мир и напишем все циферки до 10 подряд. Так, игровой режим выживания. Да, давайте, пожалуй, оставим выживание. Хотя.. Да, давайте поставим выживание использование счетов, бонусы сундук, все включены Готово. Готово. Оставьте пустым до случайного... А, ну хорошо, ключи я не знаю, что мне поставили. Ну, окей, создать новый мир. Если кто знает, что сюда можно вписать, напишите мне, пожалуйста, в комментарии видео. Так, ждем, пока у нас преобразуется мир. Генерируется ландшафт. Ой, как фпс провис. Так, генерируется ландшафт. Ждем. Ждем, ждем, ждем. О, господи, как долго. Давай же, давай, я устал ждать. Ладно, давайте пока грузится Майнкрафт, я вам продемонстрирую. А нет, я не буду вам демонстрировать, потому что он сейчас уже прогрузится. И я забыл, что это программа, которую я установил, снимает только игры. Экран с открытой игрой. Так. Так, что-то я долго молчал <смех> Потому что тут, видимо, нечего комментировать. А почему, видимо, тут правда нечего комментировать? О, господи, как я не люблю, когда грузится Майнкрафт. Ладно, давайте так. Я тогда, пока что-нибудь поделаю, буду молчать. Когда Майнкрафт загрузится, вы мне об этом скажете. Я надеюсь. <смех> я его открою. И мы бы... Ну вот, ну вот как назло. Вот только я открыл браузер так майнкрафт уже загрузился, ладно. Так, вот. то есть вернись сейчас на нас майнкрафт откроет карту ну как показать карту это карта но это так я вижу там уже какой то дверь бегает а у меня уже повисло это все что я вижу Так вроде бы сейчас не должна это А да, сейчас не должно. все равно ну, висмится. Л... А, извините, неправильные термины вам говорю, Они висники, а не висмит, а лагает. Так, давайте и пошли. Я видел тут какого-то зверя. Хотя, ну и я рассчитывала заспавнуться в деревне. Но я в деревне не заспавнился. Я вам а, и хотите, я вам даже могу сказать, почему я в деревне не заспавнился. Потому что я этого хотел. Вот именно поэтому я и не наставнулся. Так, так, так. Ну-ка, я не настолько косаруки. Я же просто по паркура. -пар -пар -пар О, не дали? Я хотела вам продемонстрировать. Ну, чиперский. Это не Туманитенс. Просто сейчас я его сделала э, в стиле Туманитенс. Вот, давайте я его сделаю в обычном стиле, как он должен быть. А, сейчас. Вот он. Это мод включен, стиль Майнкрафт, стиль ТМИ, а вот стиль, ну вот так, скажем, стиль Майнкрафт. Вот примерно так это выглядело, но тут еще есть другой стиль, Я... мне просто сейчас ленивый искать, играть хотел сказать. И в чем проблема? Точнее даже не проблема, это все хорошо, но э, смотрите что еще заставляет лагать. То, что я когда делал первое видео, как жил скин в Майнкрафте, э, получилось жутко неудачно. Я, конечно, все равно это видео залил зарендерил, потому что мне было лень это переделывать. И потому что я снимал с обычной камеры. Что крайне неудобно, не наводится ничего, совершенно ничего не наводится, э, как надо и все получается некрасиво и неудобно, и вам никак неприятно, и наверняка просмотра добавляться к этому видео практически не будет, хотя кто-то на него зайдет по-любому. Так, ну давайте пока не наступила ночь, срубим э чуть-чуть -э дерево, ну, да, срубим одно тропическое дерево, мы этим как раз до ночи будем заниматься, и, на и нам этого хватит на огромный пентхаус. Так, давай, давай, убий. Ну хотя это тропическое дерево какое-то маленькое. Так, давай, падай мне дерево. Даже какао-бобы мне выпадет. Так, ну, давайте где-нибудь здесь построим небольшой большой пентхаус. Ну или даже небольшой пентхаус, а... а домик 3 на 3 так, ну давайте 12 досок, я думаю, мне хватит, потому что я не хочу видеться с мобами. И не подумайте, что я такой плохой э, Майнкрафт, что не хочу видеться с мобами. Я не хочу видеться с мобами не только потому что, о, потому что я плохой э, воин или Майнкрафта, а потому что если меня убьют, э, я не хочу, чтобы меня убивали. Но меня могут убить, потому что я тогда потеряю много вещей хороших, потому что этот мод, ну не этот мод, а некоторые моды, а вот в этом, вот в этой сборке, они добавляют разные хорошие вещи, которые я в будущем, ой, я думаю, это моды, обязательно сделаю. Обязательно сделаю. И, и если меня убьют, то я их потеряю. А делать их очень трудно, потому что там должна дойти специальный мир. Э, сумочный лес. Чтобы добыть некоторые материалы. Так. Ну что ж так лагает-то? Да? Так. Ну вот. Так, давайте так. Ох, как я даже бойки не ставится. Не потому, что я такой нуб и выбираю плохие компьютеры, когда их покупаю, а потому что компьютер был старый, а Майнкрафт играет относительно вы. То есть вы понимаете, что мой компьютер старше Майнкрафта? То есть Майнкрафт, если он вышел в 2011 году, 17 ноября, это как раз мой день рождения. То есть э, я р... нет, я не ароместник Майнкрафта, но у нас день рождения в одно время. И, ну и смотрите, что -то. И я когда покупал компьютер, покупал я его, по-моему, в 2010 году. Поэтому на год э, старше Майнкрафта. И на Майнкрафт он, конечно же, не рассчитан. Можно на нем играть, но с таким количеством модов. Ой, мне даже, знаете, мне факела, что ли, не нужны, Нет, факела мне нужна ходим пасы. Ну вот, все, мы построили себе мини-домик. И сейчас я посмотрю, сколько уже идет запись, положите. Сейчас я посмотрю, сколько идет запись. Так, и запись у нас уже идет. Ой-ой-ой, ну, ну, хорошо. хорошее количество времени. Около 10 минут. Так, ну, я думаю, первую серию я так и назову. Мини-дом. Потому что вот этот мини-домик я построю. И давайте мы на этом прощаемся. Всем пока. С вами был Эндер Херобин. Всем удачи. Ставьте лайки или пальцы вверх, как кому удобно подписывайтесь на мой канал и таких видео будет намного больше Скобочка. Итак, меня отвлекли. Надеюсь, вам это было не очень заметно. Меня отвлекли всего лишь на минуту или две. Так, начало на слова. Всем пока. С вами был Эндер Херабрин. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Ставьте лайки. и Оставляйте комментарии к видео. И видео будет намного больше. И я намного чаще буду вас и не радовать. Всем пока.